Наталья Викторовна, за кого вы голосовали на этих выборах и почему? Вы со мной разговариваете? За КПРФ. Еще раз. За КПРФ, потому что там был Павел Николаевич, а я за него. Всю жизнь живу в совхозе, доверяю этому человеку. Какие-нибудь нарушения на участках были в совхозе? Слышали, может быть, или видели? У меня электронное голосование. Ну, вы ничего не слышали, да? Как вы относитесь к результатам общероссийских выборов? Можно ли им доверять? Ну, можно было бы проверить. Все-таки, кажется, были нарушения, потому что в вот новостях говорили, что были нарушения. Вот в совхозе очень высокая поддержка, более 60% это КПРФ. А вот почему, на ваш взгляд, результаты вот совхоза так сильно отличаются от общероссийских результатов, где... РФ не имеет такой высокой Потому Может, что не верит в социалистический путь развития? Потому что не дают Павлу Николаевичу выше подняться и делать все то, чтобы он не пошел в партию, в депутаты и так далее и тому подобное, в президенты. Владимир Владимирович, наверное, не хочет, чтобы он ушел, а кто-то пришел на его должность. А насколько лучше и легче живет простому человеку в поселке, в нашем Сафосе, А мы спим спокойно, простые люди. И не думаем ни о чем, что что-то может произойти. А люди, которые при власти, у них все-таки не так, как у нас, у простых людей. Сон вы имеете в да. виду? Себя имею в виду.